Денис, приветствую тебя. Привет всем. Как неделю назад обещали с тобой, что после заседания американского регулятора, так совпало, что у нас как раз с тобой встреча по четвергам, мы обсудим вот это значимое для всех инков событие. Говорили про волатильность и точно была, друзья, вы наверняка все сами все заметили, каким бы инструментом вы не торговали. Всем досталось, в общем, вчера, и движения были... Существенно, выше средних. Но это еще раз доказывает, что в целом движение на рынке, которое мы видим в моменте, это движение, которое уже выходит как бы из плоскости нормальных поведенческих реакций на тот фундаментальный фон, который есть. Ты знаешь, вот если говорить крупными мазками вообще про то, что происходит на рынках, про движение, я даже не припомню, когда последний раз рынок был настолько предсказуемым. Мы с тобой на протяжении многих месяцев подряд говорили про то, что индекс доллара – это пуля, которая точно полетит вверх, мощный восходящий тренд и так далее. Мы говорили про слабость рисковых инструментов, про евро, который точно пробьет свои локальные минимумы, уйдет на многолетние минимумы. Про фондовый рынок тоже, который исключительно вниз смотрелся и объясняли все это. Абсолютно логичной позиции того, что американский регулятор, который проводит крайне жесткую монетарную политику, он не может создать условия на рынке ликвидности достаточные для того, чтобы трейдеры стали покупать риск. Да и сейчас еще, если немного особо не вдаваться в дебри геополитики, мы все прекрасно понимаем, что события, которые происходят в мире, это то, что не явно не будет способствовать росту рисковых активов. Но это нужно понимать, друзья. Есть категория защитных инструментов, есть категория рисковых активов. Когда настолько все непредсказуемо, как сейчас, но о каком росте там, капитализация фондовых рынков можно говорить? Как можно говорить, например, об отсутствии потенциала роста доллара, когда это извечный традиционный защитный инструмент, особенно тогда, когда доллар сейчас существенно опережает золото? Обычно они конкурируют между собой, там, может быть, имеет смысл перераспределять капиталы. Но когда золото обновляет многолетние минимумы, и причем все прекрасно понимают, те, кто копает чуть поглубже, видят ситуацию на долговом рынке США и не могут даже найти вот этот уровень, где это дно у золотого актива. В этой связи тоже нужно понимать, что у доллара будет дополнительная поддержка. Давай к демонстрации экрана тогда. У меня первый актив, который как раз индекс доллара, который сейчас котируется на отметке 111.53. Напомню, это максимум за несколько десятков лет. И... Очень похожая ситуация некоторое время назад была на рынке криптовалют, когда все, что, ты не, все, что ты не купил, какой бы альткоин не взял, он вырастет обязательно, и можно на этом заработать. Я то же самое сейчас вижу на рынке Форекс, на рынке традиционных финансовых активов, где какой бы риск вы бы не продали, друзья, вы заработаете. Если вы купите индекс доллара, вы заработаете. И уж не знаю, насколько... Как долго рынок может быть еще щедр на такие предсказуемые тренды и как долго он будет нам еще позволять использовать вот эти, вот эти локальные возможности, брать профит, который на поверхности. Я даже не знаю, Денис, какие максимумы будут следующие по индексу доллара, но очевидно, что индекс доллара сохранит восходящую динамику. Напомню, что бывали времена давно, много лет назад, десятки лет назад, когда индекс доллара котировался существенно выше, там, в районе 130 пунктов. То есть, если говорить о том, что при определенном развитии событий он попытается добраться до этих уровней, ну, наверное, это все равно какая-то совсем уже далекая перспектива. Я думаю, что можно руководствоваться целями по сравнению. Вот мне нравится ориентиры City, Bank of America, America и Морган Stanley, но ну, если вы средните их ожидания то их цель уже 115 пунктов, причем не до конца, скажем, года, в перспективе ближайших двух месяцев. При том росте, который мы увидели накануне, я думаю, что это вполне реально. Инструмент, который мы никогда не проходим стороной с тобой, европейская валюта, пара евро-доллар, коррелирующая с индексом доллара. Тотальное снижение продолжается, 0,9824, в принципе, все уровни, Пробито уже и камнем лететь вниз, точно. Евро, потому что то, что было озвучено про доллар это первая, вторая, третья, да, десятая причина, почему евро будет отступать. И энергетический кризис, о котором мы тоже неоднократно уже говорили, по мере приближения реальных холодов. Я думаю, что Проблема газа станет, станет острее, и это дальше будет способствовать росту индекса потребительских цен, снижению потребительской активности. Просто здесь нужно смириться, что самые, наверное, плохие, страшные показатели по макроэкономической статистике для евро еще впереди. И как бы продавцы или медведи не хотели... Или, точнее, знаешь, как я немножко изменю формулировку, как бы покупатели сейчас не хотели бы найти дно, уже поэтому дают финансовую практику, считая, что дальше уже некуда. Я думаю, что дальше есть куда. И хочу напомнить про когда-то бывший нереальный прогноз Секс банка, Они сделали его месяца три назад, если мне не изменяет память, когда евро приближался к факультету. И они спрогнозировали, что конец этого года будет завершен на отметке 0,8. Вот можно, конечно же, делать выводы о том, насколько сильно европейская валюта просядет в перспективе ближайшем. Думаю, что 0,8 слишком круто, конечно же. Но пару фигур, то есть пару сотен пунктов еще сделать можно. Золото, которое я долгое время рассматривал как актив, который будет снижаться, потому что золото в снижается когда растет доллар и повышается доходность американских облигаций они сейчас американские трейджеры находятся на многолетних максимумах десятилетки это анхаи по-моему за 11 лет а двухлетние облигации максимум за лет уже пятнадцать шестнадцать но в то же время, Денис, я думаю, что вот так вот просто, может быть, золото дальше и не будут выпускать, опять же, исходя из геополитики. Ну, рано или поздно должны все-таки о нем вспомнить, как о том инструменте, который должен пользоваться интересом, спросом со стороны институционалов в условиях откола геополитического фона, как развивается сейчас. Поэтому те, кто открывал ранее короткие позиции, я бы все-таки сейчас рекомендовал из этих позиций выходить. Может быть, даже лучше и не рисковать, не залазить там против такого мощного тренда, нисходящего, как идет сейчас. Как бы основной сценарий с моей точки зрения сейчас и моя рекомендация – просто остаться в стороне. Ну а те, кто готов рискнуть и... Кому импонирует сделка, что золото в любой момент может выстрелить очень сильно, то можно попытать удачу открыть лонговые сделки где-то с уровня 1650. Ну и что касается американского фондового рынка, опять же, на своих брифингах я постоянно обозначаю все более и низкие, и низкие уровни, они регулярны цели достигаются, эти лоу обновляются, и рынок летит дальше. Сейчас котировки 3786 пунктов. И поскольку ФРС вчера дал понять, что следом за текущим, вчерашним повышением процентной ставки будут аналогичные решения в ноябре и в декабре, причем нейтральная процентная ставка может быть поднята выше 4% уже к концу этого года, я думаю, что именно кризис ликвидности, сокращающаяся ликвидности, будет негативно сказываться на всей фонде и, в частности, на S&P. Поэтому здесь я бы уже смотрел на совсем долгосрока на цели 3.600, 3.500. Почему бы и нет? Слово тебе, Денис. Так, хорошо, сейчас как раз будет что сказать. Так, Хорошо. Артем, включи возможность да, демонстрации да, да, экрана. Секундочку, точно. Нет. Готово. Uh -huh. Так, отлично. Все, меня уже видно. Итак, uh -huh. касательно евро. Ну, во-первых, я вообще не разделяю взглядов касательно 0,8 уровня, котором, вот, скажем, uh -huh. Банковские фундаменталисты э, говорили… Дело в том, что я тоже читал эту статью, э, видел ее, и я не очень понимаю, на, на основе, если честно, чего такие составлены прогнозы, потому что если брать вот аналогию с историей, вот смотрел историю э, ставок по, по Федрезерву еще начиная с 70-х годов, Там у меня такая схема целая есть, и… То, как себя вела инфляция при резких скачках, когда ставку там повышали чуть ли не на 5% на каждом заседании, то вверх, то вниз. Uh -huh. и, вот. и потом уже в дальнейшем, то есть сейчас как бы это уже век таких низких процентных ставок, и не было вообще прецедента, да и до сих пор на самом деле нет, чтобы евро вот даже за последние десятилетия, стоило в районе 0,8%. Максимум, вот я вижу, например, Самые дальние границы, которые вообще ну, вливаются, которые вообще могут быть, они находятся вот в районе 0,94 с копейками. И то это под очень-очень большим вопросом, сможет ли цена туда добить. Да, там есть и там, блочные заливки, но это все с экспирацией а, до 4 ноября. То есть, по сути... Ну, полтора месяца. Я честно сомневаюсь, что настолько прям все плохо, что за полтора месяца цена туда дойдет. Очень сомневаюсь. А вот близлежащая зона, вот это гораздо интереснее. Дело в том, что э, здесь достаточно, ну, такую гармоничную формацию сделали. И вот в районе где-то 97.50 я бы э, рассматривал здесь вот такой вот отскок вверх. Я не говорю там о каком-то серьезном развороте и так далее. Но как минимум это на коррекцию. Потому что мы видим, как как цена движется вот последние месяцы, вот, начиная где-то с июля месяца. То есть, да, у нас нисходящее движение в приоритете, это все понятно, но все равно с промежуточными зигзагами, откатами это все движение происходит, как ни крути. Вот, поэтому mm -hmm. здесь, я думаю, внизу вот хорошее сочетание маржинальной зоны, хорошее сочетание опционных вливаний. И рядышком находится вот по месяцу это начало зоны убытков маркетмейкера, вот именно прям неограниченный убыток маркетмейкера по опционам, начинается от уровня 96-85%. Вот, так что я думаю, что если цена ее упадет, то, скорее всего, до этой зоны и вряд ли уже ее далеко вниз туда пустят, потому что я ждал подвоха на самом деле на этом заседании и, ну, скажем так, частично его получил, частично. В принципе, отработка достаточно классическая появилась, но по некоторым инструментам, вот евро одной из них, я все-таки видел, что очень близко находится зона и, скорее всего, от нее мы можем дать реакцию на коррекцию, поэтому я думаю, что и над этой зоны. Почему реакция именно сюда, к этой зоне? Потому что здесь очень хорошее сочетание объемов. А, причем это сразу и из текущего декабрьского, и с прошлого сентябрьского контрактов. А, здесь ну, и проторговка есть, и объемы. В общем, абсолютно все, все что нужно а, здесь присутствует. Поэтому mm -hmm. вот такой вот зигзаг, ну, он небольшой, там, скажем, на 200 пунктов примерно, я думаю, можно будет взять, но это при условии, если цена сюда добьет. Ну, для этого, опять-таки, условия, в принципе, уже созданы. Касательно золота. Золото очень опасно, на самом деле, сейчас инструмент. Я вчера рассчитывал вот от этой зоны прокатиться на продажу, но не добили. Отскочили от более слабой зоны, честно, там практически ничего в ней не было. То есть зонка реально очень э, слабая. Как правило, цена таких вообще не, практически никогда не отскакивает. Но вчера коррекции откаты совсем были тоже такие вот мизерные, мелкие. Э, по поводу покупки с текущих... Ну, я не знаю, я бы, честно, пока не стал бы этого делать, потому что меня очень стремает, честно, вот эта вся ситуация 1650, а раньше это был очень актуальный уровень с позиции опционов, потому что здесь были очень крупные и классные проторговки а, сделаны, но это были проторговки еще в, в сентябрьском контракте, который уже проэкспирировался, и сейчас вот у нас следующая экспирация будет через неделю, как раз, 27 сентября, и Здесь уже гораздо ниже э, залиты. Вот. Так что пока что нам отскакивать на самом деле нечего. Сейчас цена находится в, ну, в такой в очень невыгодном диапазоне. И здесь какие варианты есть? Если, если будет изменение тренда, для этого нужно э, сформировать новое накопление, которое по своей силе, а мы его э, сможем с вами вот таким образом отследить. Сейчас покажу. Вот так это будет выглядеть. То есть по своей силе у нас проторговка должна быть внизу больше, чем была вот в этом сегменте. Почему? Потому что те, кто накапливали здесь продажи, которые в итоге реализованы, то в дальнейшем здесь у нас получается уже сброс позиций, а после этого уже накопление новых. И то чаще всего... Все равно дают еще выброс вниз сложный, то есть для дополнительного захвата ликвидности, для срабатывания лимитных ордеров, а потом уже после этого происходит разворотка, то есть первая ступенька остановки обязательно вот здесь, потому что объемы здесь на данный момент при падении а, находятся как раз именно ключевой профильный объем вот в этом сегменте. поэтому еще поднакопить надо. Пока еще селенки маловаты, это все еще у нас рейтинговый объем. Угу. Так, и касательно S&P 500, я думаю, что сейчас как бы вот канал вполне логичен, ну, как минимум, какой-то коррекционный отскок. В, так в таком виде даже будет. То есть я не говорю там о каком-то серьезном развороте, что-то наподобие, как это было у нас сделано еще в прошлый раз. Это, получается, на позапрошлой недели, да, он как был сделан, поэтому здесь не, нечто аналогичное, даже может примерно вот где-то в эту область, то есть как зона вращения, здесь очень хороший такой диапазон есть, вот он, это зонка вращения, поэтому я думаю, что к ней цена все-таки сможет, сможет откатить, там ну, не так уж и много. А потом, да, действительно, скорее всего, добой вниз. Но добой вниз куда? Я думаю, что здесь уровней у нас несколько. Близлежащий это, ну, такой локальный, я бы его назвал. А более сильный находится в районе 3,600. Также нижняя граница следующего опционного контракта, ну, достаточно дальняя, потому что опционы здесь по индексным фичам торгуются каждые три месяца, то есть они квартальные. И экспирироваться будет 17 марта. Поэтому здесь границы дальние. А границы ближайшие, ближайшего контракта у нас эксперируются так же, как и фьюч 16, в общем, в середине декабря. Вот. Так что я вижу, что заливки у нас внизу достаточно неплохие проходят. Можем глянуть. Так, ну, по точечным. Сейчас они еще пока отобразятся. В общем... Да, заливки у нас есть, но более сильные находятся даже и того, ниже, в районе 3-400. Но там я сомневаюсь, что цена добьет. Правда, очень сильно сомневаюсь. При такой-то стоимости сейчас вот доллара не верю. Поэтому максимум, я думаю, где-то вот район 3-600. Это, я считаю, будет прям потолок-потолок. Ниже, честно, не вижу. Вот, так что вот такое мое мнение по... Индекс S&P 500, а пока что вот локально от границ канала вполне возможно здесь как раз коррекционный небольшой отскок вверх, где-то 3 900, 3 900, там, ну, может даже 3 940 дотянут, в общем, где-то вот в эту область. А потом уже, да, тут я с тобой согласен. Угу. Спасибо, Денис, за точку зрения, за технический анализ и, в принципе, за обзор тех инструментов, которые мы с тобой рассмотрели. Остается ждать, следить за тем, как поведет себя рынок. Да, есть, конечно же, предпосылки для коррекции, ну потому что неделя уже завершается. Обычно после ралли ближе к концу недели фиксируется уже так называемый Ура. эффект пятницы. Каких-то значимых фундаментальных событий уже не будет, но, собственно, уже со следующей недели можно будет начать готовиться уже к будущему отчету по... Non-Farm Perils, следующий по инфляции. Ну и, по сути, замкнутый круг, когда все эти отчеты проложат дорогу уже к следующему заседанию американского регулятора. Короче, ФРС остается в тонусе, задает тренды. Мы держим руку на пульсе и, как и всегда, с Денисом продолжим подсказывать вам, друзья, как лучше ориентироваться по э, фундаменту техники, тех инструментов, которые сейчас, наверное, самым популярным являются. Денис, классно у тебя закрытие недели. Еще Спасибо. более результативного, успешного, хороших выходных, и тогда до следующей встречи. Пока. Спасибо, тебе тоже отличных выходных. И напоминаю подписчикам, чтобы контролировали свои риски, особенно Обязательно. при такой Точно. высокой волатильности. А то есть любители там закатлетить, это всегда просто да. заканчивается. Все, ну, друзья, все всем хорошего завершения недели. Пока-пока. Пока. пока. пока.